Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня мы рассмотрим аппараты А1БУЗ и А1БАЗ для увлажнения зерна. Рассмотрим их устройство, принцип действия и настройку на рабочие параметры. Поскольку процесс размола зерна и его промежуточных продуктов построен по принципу последовательного измельчения, то его необходимо вести так, чтобы частицы эндосперма дробились значительно легче и мельче, чем оболочечные частицы зерна, носители высокозольных его частей, что достигается в результате обработки зерна водой с последующим отволаживанием. Сочетание обработки зерна водой с шелушением позволяет лучше очистить поверхность зерна от грязи, пыли и микроорганизмов. Дополнительному дозированному увлажнению зерно при необходимости подвергают в увлажнительном аппарате А1БУЗ капельно-жидкой распыленной влагой. Здесь зерно увлажняют примерно на 1,5% и направляют потлежные закрома, где влага в течение определенного времени распределяется между анатомическими частями зерна. Проникая в капилляры и микротрещины эндосперма, влага ослабляет связи между его частицами. Эндосперм становится хрупким, а оболочки пластичными. Схема обработки на этом этапе построена таким образом, что позволяет широко варьировать степенью увлажнения и временем отволаживания в зависимости от качества исходного зерна. Предусмотрена возможность вторичного увлажнения зерна в аппарате А1БУЗ с последующим отволаживанием. Аппараты А1БУЗ и А1БАЗ для увлажнения зерна Устройство и принцип действия. Увлажнительные аппараты А1БУЗ и А1БАЗ имеют одинаковый принцип действия и идентичное устройство. Они дозированно подают воду в шнек, который перемешивает и транспортирует зерно. Основным рабочим органом аппаратов является форсунка, подающая воду в зерновую массу. Система подачи воды оборудована устройством контроля расхода, фильтром для очистки воды, вентилями и клапанами для управления потоком воды. Предусмотрено также автоматическое устройство, отключающее воду в случае прекращения подачи зерна в увлажнительный шнек. Элементы системы, обеспечивающие подачу воды, смонтированы на панели, которая закрепляется на стене в непосредственной близости от аппарата. В увлажнительном аппарате А1БУЗ вода форсункой распыливается под давлением в водопроводной системе, а в аппарате А1БАЗ с помощью дополнительного мембранного компрессора подающего сжатый воздух. Устройство увлажнительного аппарата рассмотрим на примере аппарата А1БАЗ. Основные узлы аппарата. Шнек, панель управления, индикатор наличия зерна и компрессор. На шнеке смонтированы индикатор наличия зерна 13 и форсунка 12. Шнек приводится в вращение от электродвигателя, вал которого соединен с валом шнека при помощи муфты. Аппаратура подачи воды содержит следующие элементы. Редукционный клапан 4, манометр 3, вентиль 2, фильтр 5, электромагнитный вентиль 6, регулирующий вентиль 10, ротаметр 9, форсунка 12. Фильтр выполнен в виде металлического стакана 4, в основании которого ввинчен полость стержень 2 с отверстиями. На стержень надет цилиндрический керамический фильтр 3. Внутренняя полость фильтрующего элемента сверху и снизу герметизирована резиновыми прокладками 7. Элементы фильтра стянуты гайкой 1. Вода поступает через канал 6 в основании под стаканом. Проходит сквозь фильтрующий элемент 3 в отверстие центрального стержня и по каналу 5 направляется к электромагнитному вентилю. Последний дискретно управляет потоком воды в зависимости от электрической команды индикатора наличия зерна. Регулирующий вентиль 10 игольчатого типа. Перемещение иглы осуществляется вручную с помощью маховичка. В индикаторе наличия зерна в качестве чувствительного элемента установлена поворотная заслонка 8, на которую падает поток зерна с направляющего лотка 9. Эти два элемента смонтированы в металлическом корпусе 2. Поворотная заслонка закреплена в направляющей 4 которая смонтирована на кронштейне, 3. В коробке 10 датчика, прикрепленного двумя болтами к стенке корпуса, 2. Расположены микровыключатель 7 и пружина 5, уравновешивающая силу давления потока зерна на поворотную заслонку, 8. Поток зерна отклоняет заслонку, которая перемещает, направляющую 4. Микровыключатель 7 срабатывает и дает команду на открытие электромагнитного вентиля. Натяжение пружины регулирует винтом 6. Коробка 10 датчика изолирована эластичной резиновой мембраной 11 от бункера, куда поступает зерно. форсунка А1БАЗ 12. Состоит из корпуса, рабочего сопла для разбрызгивания воды и двух труб-угольников. Через один угольник подается вода, а через другой – воздух. Степень распыления воды можно регулировать вращением резьбовой втулки, которая дросселирует воздушный поток. Форсунка А1БУЗ имеет три рабочих сопла куда подается вода из системы водопровода. Стабилизацию увлажнения зерна в аппаратах А1БУЗ и А1БАЗ в значительной мере обеспечивают регуляторы потока зерна УРЗ1 и УРЗ2, установленные после силосов для неочищенного зерна и после отлежных силосов. На рисунке. Слева представлен график зависимости степени увлажнения зерна от расхода воды в аппарате А1БУЗ. При исходной влажности зерна 15,2% и производительности машины 6 тонн в час. На том же рисунке справа. Представлен аналогичный график степени увлажнения в аппарате А1БАЗ при исходной влажности зерна 16,2% и производительности машины 10,4 тонн в час. В соответствии с этими графиками производят оперативное регулирование подачи воды. Техническая характеристика увлажнительных аппаратов приведена в таблице на слайде. Производительность аппарата А1БУЗ составляет 6 тонн в час, аппарата А1БАЗ 12 тонн в час. Расход воды не более. В аппарате А1БУЗ 300 литров в час, в аппарате А1БАЗ – 50 литров в час. Масса аппарата без массы шнека составляет аппарата А1БУЗ 25 килограмм, аппарата А1БАЗ 60 килограмм. Мы рассмотрели устройство, принцип действия и настройку аппаратов а1БУЗ, А1БАЗ для увлажнения зерна. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!